Здравствуйте, меня зовут Юлия, я управляющая детским садом Бинни на Европейском берегу. Сегодня я вам расскажу о нашем садике, о его преимуществах, и вы поймете, почему вашему ребенку подойдет именно наш детский сад. В нашем детском саду мы работаем с детками по программе, разработанной нашими методистами. Это методика Бинни, она... Настроена на индивидуальное развитие каждого ребенка, на развитие его талантов, способностей. То есть детки рисуют, лепят, делают различные аппликации, разыгрывают, драматизируют сюжеты из жизни сказки, проходят вот эти этапы в игре, обязательно по утрам проходит круг доверия, где ребята, приходя в детский сад, они общаются друг с другом, рассказывают о своих переживаниях, делятся с воспитателем, где они были, что они делали, какие у них планы на этот день. Дети участвуют активно вообще в работе своей группы, в жизни своей группы, об этом с удовольствием рассказывают родителям вечером. И Приходя в детский сад за своим ребенком, вы узнаете очень много интересного о нем, о его способностях, о его устремлениях. Виды занятий делятся на несколько групп, куда входит рисование, где детки рисуют как карандашами, так и восковыми мелками, так и различными видами красок, это и масляные, и гуашевые. Рисунок используется в дальнейшем для игры, для драматизации, для э, Внедрение, например, в следующее занятие, где украшается рисунок аппликативными всякими фигурками. Сюда у нас входит лепка. Лепка не только из пластилина. Сюда идет и мягкий пластилин, и глина, и соленое тесто. Что дети, они слепят, они потом это украшают, и они используют в процессе игры. Также у нас направление идет социально-коммуникативное, где у детей развивается речь развиваются навыки ораторского искусства. Ребенок может спокойно взаимодействовать со сверстниками, со взрослыми, с педагогами, он не боится высказать свою мысль. Мы всегда выслушаем ребенка. Теперь у нас направление идет обязательно физического развития. У нас два тренера, это Виктория, которая проводит занятия ЛФК и бэби-йоги, где ее занятия направлены на развитие хорошие правильной осанки детей, на развитие растяжечки, то есть формируется гармоничное тело ребенка, здоровое. Также у нас приходит роман. У романа занятия больше направлены на какие-то силовые упражнения. Это футбол, это волейбол, это игры с мячом, подвижные игры, эстафеты. Детям очень нравится, дети развиваются с удовольствием. Здравствуйте, меня зовут Алена, я администратор детского сада БИНИ. Я вам расскажу, как проходит сон в нашем детском саду. Давайте пройдем группу. Только тихо. Здоровый сон является неотъемлемой частью комфортного развития ребенка. Чтобы нашим деткам было хорошо, уютно засыпать, воспитатели читают им сказки. А также у них есть очень уютные удобные кроватки из натурального дерева ортопедические матрасы и подушки. Ну а самое главное, постельное белье из натурального льна. Также деткам мы выдаем индивидуальные пижамки. Цвет пижамки они могут выбрать по своему настроению. Для комфортного пробуждения все детки делают гимнастику в кроватках. Это позволяет им с легкостью проснуться и продолжить деятельность в саду. Друзья, всем привет! Меня зовут Иван Мальцев, я основатель сети экологичных и здоровых садов Бинни. Это у нас второй филиал в городе Новосибирске, и я сейчас расскажу про особенности питания в нашем детском саду. В первую очередь мы полностью проработали меню нашего детского сада, чтобы продукты были сочетами между собой, хорошо переваривались, были вкусные и содержали все необходимые полезные вещества, микро- и макроэлементы, включая йод. У нас уникальное меню. Мы его прорабатывали с нутрициологом Ириной Непомнящей, с Борисом Увайдом, известным специалистом в области естественного здравления, и его учеником, доктором Аскером, моим хорошим товарищем. И мы каждый день на 4 недели расписали очень полезное меню, которое позволяет вашему ребенку расти здоровым, активным и развитым, потому что питание – это основа здоровья от того, как ребенок кушает. У него появляется настроение, энергия для занятий, для обучения, а также укрепляется иммунитет. Потому что когда ребенок получает необходимое количество йода для щитовидной железы, для вилочковой железы, у него правильно работают все системы и правильно функционирует головной мозг. И это доказано учеными. Поэтому в наших садах дети растут здоровыми и крепкими. И мы очень большое внимание уделяем всей системе, а также питание и чистой воды, которые получают дети в наших садах. Попадая в детский сад Бини, вы оказываетесь в экологичном здоровом пространстве. Для ребятишек мы сделали индивидуальные шкафчики из натуральных материалов. Вокруг разместили живые цветы. Также есть рециркуляторы и увлажнители воздуха. Вы можете не переживать, ваш ребенок в безопасности. Также я хочу выделить ряд преимуществ нашего детского сада. Камеры. Вы можете наблюдать за ребенком в онлайн-режиме. Небольшие группы. Это наше преимущество. Ваш ребенок точно не останется без внимания. Наша команда. Это профессионалы своего дела. Педагоги, воспитатели, логопеды, преподаватели иностранного языка и музыкального воспитания. Все они работают над гармоничным развитием ребенка. Соляная пещера – это любимое место каждого ребенка. Попадая сюда, дети будто бы переносятся на берег моря. Это не просто комната из соли. Здесь есть галогенератор, откуда распыляется соль. Дыша таким воздухом, у детей укрепляется иммунитет. Одно из главных преимуществ нашего детского сада – это закрытая детская площадка где нет никаких автомобилей, э, животных, где ребенок гуляет под присмотром, и педагоги спокойны, он никуда не убежит. Территория ограждена со всех сторон. Э, здесь находится у нас небольшой фонтанчик, то есть такая зона воды, зона песка, где детки играют, лазят с удовольствием, катаются с горки. На нашей площадке огромное количество растений. Ребятки изучают растительный мир, изучают мир насекомых, делятся впечатлениями, творят, э, отдыхают, воспитатели читают им книжки, они знакомятся с произведениями искусства. И все это происходит на луне природы. Друзья, спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Я приглашаю вас на экскурсию в частный детский сад Бини на Европейском берегу. Я уверен, вам и вашему ребенку понравится и к вам отнесутся с любовью и принятием.